Здравствуйте. здравствуйте здравствуйте это ваша дочка я просто проходил и увидел что вы очень похожи да? вот и предположил что это ваша дочь Совершенно верно. вот вы, вы кстати очень похожи вот а это наверное Друзья, э, ваша тетя нет. может быть <смех> <смех> вот а вы не против если я с вашей дочкой пообщаюсь две минутки нет, вот нет, она нет, мне нет. она мне приглянулась вот а двое двое двое двое двое. Внуков, да ладно взять, то есть там все серьезно конечно. ну а как же любовник <смех> Что за то есть любовники вас не интересует муж, муж в одном флаконе. да ладно ну значит конечно. не судьба удачи вам, вам тоже. Да. А привет, ребят. Вы на самом деле все такие веселые, вот, здорово Вот. Я просто проходил мимо и увидел, прям я что-то там сгрустнул, приболел, чутка. И решил к вам подойти, вот, пообщаться. Вот. вы типа что, гуляете или что у вас тут происходит? У вас, наверное, какая-то встреча. Типа, как одноклассники или как. Нет, как, как однокрупники, как однокрупники. Понятно. Ну слушай, прикольно. Вы просто классно выглядите, и я вот решил с вами пообщаться. Здорово. Вот, слушай, давайте, давай отойдем на минутку, я просто хочу с тобой пообщаться. Ты необычно Ты выглядишь. Да, это это безопасно на самом деле. Вот. Давай вот сюда отойдем, потому Нет, что. Меня не, не не нормально все. Вот, прикольно. Как тебя зовут, кстати? Вероника. А Вероника. У меня Денис. Очень вот ты просто как молодо выглядишь такая а, высокая молодые, да. так мало молодых да. я просто тоже молодой вот и mm -hmm. сразу на тебя заметил ну, все, да, молодой, вот молодых. а ты случайно не модель случайно нет да ладно а чем занимаешься я инженер-конструктор а ты ну я работаю экономистом но у меня так работа не особо интересная а ты нет. уже нет. работаешь да, давно нет не так понятненько блин я на самом деле я не знаю может у тебя так же но у меня руки прям мерзнут да. знаешь что говорят если руки мерзнут то значит горячее сердце Это я знаю, я всегда а у тебя холодно да, да, да холодно да? Да. понятно а свободное время как проводишь там по-разному по-разному да. по ну слушай прикольно ты прям такая ну, эффектная, Спасибо. вот а по знаку зодиака кто Телец. Телец? Ну, говорят, что телец, на самом деле, прикольный знак, но только говорят, что он упертый. Ну, с да, ним, украмый знак, да. Да, с ним сложно спорить. Мне вот интересно, ты здесь вот стоишь, смотришь, и так подойти познакомиться, пообщаться? пообщаться? Не, на самом деле, как бы, я с своей девчонкой расстался, и я редко ты подхожу, я обычно... вот. И увидел тебя, и думаю, почему бы не подойти? Кто не рискует, тот не пьет а шампанского. Не я с другом, но он меня ждет. Вот, угу. я подошел к тебе. Это. Давай как-нибудь увидимся, чай попьем с тобой. Но не сегодня, а в другой сегодня, день. Да, сегодня я, вот. Как смотришь на это предложение? А -а -а. Да я думаю, это не против. Давай тогда запишу твой номер, и мы с тобой созвонимся. Давай. Вот. Все. Я на самом деле в шоке от такой погоды. Вот. Я думал, что целую неделю будет дождь. Но в принципе сегодня более-менее. Все правильно, да? Сделай тебе дозвон, чтобы ты знал, что это Денис. Хорошо, Там хорошо. Вдруг ты не берешь с незнакомого номера. Вот, и меня запиши тоже. Хорошо. У тебя есть, кстати, Дениса? Нет. Один, да? Вообще не То, есть... То есть? Вот. <кх> Ладно, и все, все давай обошел, мы с тобой да. прощаемся. Да, пока. Да. Ребят, здорово, прервусь на минутку с этим видео.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 Это модный показ вообще в первый раз в жизни. Да ладно. Ну, слушай, я на самом деле тоже не был ни разу, но интересно там побывать. Что-нибудь такое, знаешь, модное, там. что в тренде узнать. Ну да, Вот. Ну, по-разному. Понятно. Всех а свободное время как проводишь? Да. Просто гуляешь? Там, да. Ну, слушай, ну, прикольно. Я на самом деле бы с тобой не против чаю попить как-нибудь. Но не сегодня, а в другой день. Как на это смотришь? Вот Ладно, тогда запишу твой номер Вот что там у тебя, 8? 901. Ну, Она это какой телефон? Это Самсон. А, <смех> у тебя iPhone? Ну, слушай, ну, каждому свое. Нет, я думала, да, что это какой-нибудь новый, а -а -а. навороченный, Я же не знаю. Ну, номер. в принципе, да. У меня просто новый номер телефона, да? я его еще не забываю. Ты, ты их меняешь, типа? Нет, у тебя, это скорее это... всего, какой-то необычный номер, такой блатной, да? Я вот, обычную. вот. Как мне тебя записать, кстати? У меня просто, честно, у меня плохая память на имена. Вот. Ты помнишь, что мне меня Денис зовут? Да. Да. А тебя еще раз? Варя. Варя. Ну, слушай, такое имя вот. Что дошел? Вот. Кстати, реально сейчас запиши мне, я тебя тоже запишу, потому что потом фиг найдешь. Так. Варя. А кто по знаку зодиака? У меня просто есть знакомая Варя скорпион да ладно слушай прикольно а я козерог вот встречала козерогов Нет. да ладно общем, говорят я что не помню знаете где говорят козирог. что скорпион и козерог они такие очень необычные скорпион это вот именно такой знаешь эм... Скорпион, короче, все, все в себя, он, то есть, эмоции, чувства, все держит внутри себя, и, то есть, не, не каждый может, там, увидеть это и почувствовать, то есть, и он редко с кем дружит, так, у него мало друзей, в принципе, но если они есть, как бы, они настоящие друзья, что-то в этом роде. Ну, да, есть такое. Вот. А про нас что-нибудь знаешь, Козерогов? Который. Вот. Ну, слушай, вот как раз мы с тобой пообщаемся и узнаем Который. вообще. Есть вообще смысл в этом? Потому что я думаю, что 5% правда, а 95% это характер воспитания, скорее всего. Ну, да. Ладно, я уже замерз, ты тоже, наверное. Вот, давай, мы с тобой прощаемся. И если что, на следующей недельке мы с тобой увидимся. Тебе mm -hmm. удобно на следующей неделе? Ну да. Вот, ты как? То есть учишься 5 дней в неделю? С понедельника по пятницу. Вот. А во сколько заканчиваешь? 4 Каждый день 4 часа ты уже свободно, ну прикольно. Ну ладно тогда, давай мизинчик, вот, все, надо загадать желание какое-нибудь, но про себя, вот. Ну все, может сбудется. Что говоришь? Я загадала. Я тоже загадал. Ну все, до встречи, давай пять. Пока. Пока.